Thank mm -hmm. you. Thank you. мы работаем один раз в месяц, это единственное снижение во всеми в, в таком формате, которое стало достаточно чистым, которое э -э, не позволяет засорять себя какими-то товарами, носками, какими-то писалом, так и тому подобное. Да. Да, да, да, да, Вот это... Вот это, это, это, это... Вот это похоже... Может? На... Да. да. да. Вот Блин. Вы лучше поднимайте камеру, чтобы не, не видел. Да. <свот> <свот> вот так вот сверху. Да, тогда, да, да, тогда, да, тогда, да, да, да, да, да, да, да, да. Мне больше всего понравился вопрос. А.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 Yeah, you have to do that. 50 да. вот вот. Вот. Вы снимите вот вот вот Это абсолютный ранний раритет. То есть вот ты один только такой. Это вот мой... А он оттуда? Бразилия? Это все бразильские огороды. Ага. Блик у вас, вы его так сверху снимаете. И а так поворачиваете, вот чтобы блик. Вот он совершенно непрозрачный. Черный. Вот там есть еще вот такой движение. Ну, тот еще вот так Тоже почти непрозрачный. А это вот... Это кахолон, выполняющий. Тоже он совершенно непрозрачный. Вроде бы, а, да, как ни о чем, всегда а, а вот, не валяшка там а вот тут... А, Айс, еще что-то там. Но вот, многокамерный, хоть поле